Итак, открытая и закрытая форма подачи ценового предложения на аукционы по банкротству. Что это такое? С открытой формой на примере все более-менее понятно и просто. То есть, когда мы приходим, условно приходим на аукцион, то есть заходим на сайт, где проходят торги, мы ставим свою цену. Я поставил одну цену. Вы поставили другую, и мы видим, кто сколько поставил. То есть захотели, добавили, потому что все визуально это видно. То есть открытая цена, открытая форма подачи ценового предложения, закрытая, это другая система. Мы приходим на аукцион в определенное время. Я ставлю свою цену, вы ставите свою цену. Но никто ее не видит, ни вы мою, ни я вашу. Видит все организатор торгов. Когда все сделали свои ставки, то организатор торгов в определенный день, час X, скажем, да, открывает все ценовые предложения, и мы видим, кто реально победитель. Для чего это делается? Это один из вариантов стимуляции роста цены. Например, если открытая форма подачи ценового предложения, я могу поставить плюс условно 1 рубль, вы плюс 2 рубля и торговаться, потому что мы всегда держим руку на пульсе и можем немножко цену поднимать. Здесь у нас есть только один ход. Мы один раз ставим и смотрим, оказалась ли наша цена конкурентоспособной или нет. Поэтому в закрытой форме подачи ценового предложения нельзя делать не несколько вариантов цен, а уже ставить какую-то более-менее конкретную цену, по которой вы точно готовы забрать объект. В этом и есть определенная мотивация. Поэтому, друзья, бывает открытая форма подачи ценового предложения, закрытая, приходите, участвуйте и, конечно, побеждайте. А, еще ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и все, что вы сделали до этого. И переходите к следующему видео.